Какая-то херня, слышь? Фиолетовая. Ты где? Я бегу, бегу там, оружейный ящик. что да? Отсюда. Отсюда. Нет выхода. Может, мы убежим? Там что-то готовится, слышь? Уходи! И что? Тут донбик! А! Что там, взорвалось? Да, что-то взорвалось там. Пройдите через мост. А как? Пойдем проверим. Не все, наверное. А, конечно. Мне кажется, мы не все прошли, потому что... Вон, вон, вон, смотри. Недостаточно ресурсов. Что там надо? Да тут зомби! А, Макс. 100 дерева и 50 камней пойдем. Да пошел нахер! У меня только 100 дерева, чуть-чуть а, дерева не хватает. А, да? Так пойдем. А, может мы пойдем дойдем до других электрик передач, Макс. Думаешь? Ну конечно, чтобы генератор. А считать. вон, смотри, там какая-то зеленая штука есть сверху. Погнали? По карте, если вверх смотреть, там зеленая херня, типа какая-то. Так я не могу смотреть. Юзу аптечку. Давай, давай. Вот как раз-таки подорожников себе наберем, там тудым-сюдым, да? Ну, надо другие электропередачи тоже посмотреть. Чтобы генераторы взять, для ну, метро пойдём. и так далее. Ну пойдем, пойдем. А что ты думаешь, там не будет? О, о, а, смотри, смотри. А это? А, тут а, мы не были, не ты что это, будка, типа. А? А. Блин, медведи, что-то я вообще не говорю желанием убивать. Я тоже. Никита -то лютые. Ну, может, мы так раскачаемся, что мы их вообще разносить будем. Ну, может быть, всё может быть. Ты, кстати, заметила, не так холод быстро пробирается с этими сошмотками? Да. Ты куда нас ведешь? Аккуратно, что это? Ты куда нас ведешь, Макс? Я оленя просто убиваю. Так, я тогда посмотрю. Так, электропередача вот вообще там. Да подожди, правильно, правильно, не там не зеленая, не штучка. Не зеленая штучка. Зеленая штучка это как бы место, типа, где можно полутаться. Короче, я не догнал его. Вон, смотри, сверху. Да а где? А... Ну я за того Да тут я, Л, ты че, кричишь-то? Приди меня куда нам надо? Пойдем. Ну я ни хрена в этих картах не я, я блин только в карту захожу, у меня сразу начинают бить. <смех> у меня то же самое опа тут какой-то входик, смотри че пойдем туда там тоже есть ход что за мной волк бежит да я пока не пойму что это что это за и че Ничего, походу. <laughs> ну пойдем назад. А, руда. Ну кайф, че. Руда. руда так, руда? Руда. Не передать словами, как круто. Куда дальше нам? Наверх и налево. О, кабанелло. На. В смысле наверх, на Ну иди за мной просто и все. Аккуратней. О, подорожник, это мы любим. Это Ман, мы рис, любим. штучка. Да. А, вот, смотри. Дубинка охранника. Да блин, у меня этих дубинок уже миллиард. Так, дверь. О, сух, поек. О, генератор. О, кайф. Блин, нифига тут всего, слышь. А, что, всё завалено-то. А, и все? Походу все. А вон там слева, смотри, что-то. Ч это такое? Ч это? Я что-то вообще не врубаюсь. На крышу можно залезть. А, это вертолетная площадка. Да. Ну да. Так, а по линиям электропередач там куда? А, ну пойдем. А, так это мы назад вернемся. Давай подвеемся зайдем в дом. Давай. Нам не вариант по линиям электропередачи-то идти. Мы не все открыли, я думаю. А где мы не открыли-то? Сейчас я посмотрю. Вот, смотри. Самая левая красная, и вот дальше. Ну... Она куда-то видела. Ну... Так она соединяется с этой же. Вот, которая еще левее красная. Ты думаешь? Да, да, да. Вот в начале только правая куда-то отходит, но мне кажется, там не намного. В самом да. начале вторая вот буквально лэп Ну давай тут немножко выше, сейчас пройдем, может мы что-нибудь еще найдем. Давай. А я хочу, чтобы на пистолет. Отойди. А, иди. Для него бы, наверное, пули нужны. Ого! А ч оно? А, оно типа свет дает что ли? А, она, наверное, волков это! Пугает, а поняла? Думаешь? Ну да, они же боятся света, они, наверное, это пугают их. Ну что, давай вот это, э, по два квадратика. Ой, йо, тут что-то ну, вообще опять волки. Вместе по два квадратика или раздельно? Ну, раздельно. Я вот справа. Ну давай. Ну как-нибудь, короче, сейчас тут в горах. Я справа, а ты слева. Да? О, квест какой-то. О, видишь? Где? А, где? А, вот вон, слева. Вон, вон, вон. Ого! А что такое? Там смотри, какой-то лютый волк вообще. Заходим? Во, иди сюда, я наверху. Я зашла. Куда зашла? Тут какой-то вообще жесть мас. Тут ну, дверь, смотри. Что здесь происходит? Иди ко мне, где ты? Я киса? тут, тут, тут. Да я наверх пошел, я думал, туда нам надо. Тут вообще какой-то, это, это коридор. Какой коридор? А? Блин, ну погнали, что? Это что такое? Туалеты. Какие-то волки, смотри. Там тип ходит, если че, ага. аккуратнее. Что-то тут страшное произошло, конечно. Слышишь, да, да а там... ты... Тут тип. Я выйти не могу! Помоги мне! Я выйти не могу! Мало, вс. Вот. А, Есть хилка у тебя? Нет. Блин, серьезно? Да. Ладно, пойдем. Может здесь аптечку где-нибудь будет. У меня 15 хп, если что генератор перезапущен о молодец а ты генератор потратила да нет нет там не было типа вставки а, генератор все хорошо не у меня и не было генератора -то. ну да ведь. так он же на двоих двоё... дается но мне кажется ты не потратила его и куда А как бы посмотреть типа где генератор блин лежит? я не знаю было бы очень удобно конечно тут да, показывает фонарик что? погнали тогда ведь наверх мы... погнали наверх а, вот мы тут перезапустили и там наверное что-то открылось. Второй этаж. Пойдем проверим. Тут где-то этот волк какой-то лютый был. А все он ушел? О, смотри что это там. Какие-то татеры. Да да да, смотри. Это, тут это там прям флешка? много. А как туда вы а, а Это может музей какой-то? Может быть. Ты что тут? Машина. Какие-то столики. Что, надо вниз, чё? наверное, упасть, нет? А, ну да, наверное. О, ой. Стена. Что стена? Что там написано? Белый медведь. Даже про медведя. А, чернохвостный олень. Стенд. Это, походу, какой-то зоопарк, что ли, или музей, типа. А... Костяное копье! Анарак коренных индейцев. Магасины коренных индейцев. Нифига прикольно. Я возьму анорак. А Блин. ты магазины возьми. <соценно> а, натуре. О! Макс, посмотри, какой он крутой. Иди сюда. Кто, магазины? Анорак, посмотри. Где? А, вот, я тебя выбросила. А. О, нифига. Прикольно! А то, а то я пожалуйста. На-на, а где макасины? Вот, вот, вот лежат. А макасины как? О, так макасины вообще тоже прикольные, смотри. Беленькие такие. А что еще есть? Блин, Блин нам больше ничего нет. О, тут можно костер ещё... сделать. Карта, тут карта. Блин, на английском. Тебе портативная печь нужна, Нет. Блин, а мне нужна вообще-то. Блин, прикольно, так они от холода, да, наверное, защищают-то? Ну да, конечно. Бодрящий салат. Сидим. Блин, так это вообще кайф, куда мы попали, слышь? Какой-то ключ! Ключ ну. основного зала я взяла. Ты можешь тоже там открыть я свечу что-то? Сейчас проверим. Да, я открыл. Записка ассистента что-то. Блин, дайте генератор, пожалуйста. О, консервы, берем, берем, беру! А прокинуть а, бочку? Ой, я бочку опрокинул, смотри. Поджечь лужу топлива. Подожди-ка. О, сухожили. Тебе надо сухожили? А сколько костяного копья урона? 11-15. И нахер то нужно тогда. Сейчас, короче, у меня идея. Можно сделать факел? И там написано было поджечь, типа. Может это все. А, я испугался, думаю, это кто стоит, а это эти стенды. Так, мастерская. Блин, а тут мастерскую не. А, <сёк> да, вот тут то, точку поджечь ужу топлива. Да, надо сделать фанат э, факел. Блин, у тебя дерево не... есть, у меня нету. Да, да, сейчас. Где-то. Я здесь. Иду. А, так надо 5 дерева, сейчас я сам добуду. А, а, давай. Ладно. Ну, давай, давай. Пять деревьев мне надо. Немножко переборщила, конечно, но ладно. Блин, на, короче. Места постоянно не хватает. Угу. Че, погнали? Дай дерево, ты мастерскую поставил, челки сделал пока. А, давай. Так, убежище. А, пойду мясо пожарю. А, а, а дай мне это, бревна-то, Макс. А, на. Где ты? Я тут. На. Да где ж ты, а? Такой звук был бревна, слышала? Да. а тут еще музычка играет, типа. Слышала, да? Нет. Типа, у -у -у. типа как на дудке. Блин, нифига ты лакшери живешь, третий уровень у нее. <салевый> <вух editors> <салевый> Нафига мне так осет? Куда Так, <салевый> все, я готов. Гоу. Пойдем. А это что, мастерскую-то, А, на палку подожги пока. Как? Ну в костер и кинь Давай сюда а Не да? бей только А где костер? Да вот он А, добавь дерево Во, все, факел Погнали взорвать Блин, а как? Лучше это. Кинуть, да? Ч, готовы? Да, давай. Опа! А, ну просто все сгорит, наверное, не будет взрываться, да? А, так. понял. Видимо, будет. О, погнали. Тут еще одна бочка. За кто? кто? Выходи! Может, его поджечь можно? Давай. А где он? Где он? Вон он, вон он. Поджечь, кот, поджигай! Поджег его. У него падает хп. Давай его бить пока что. А. А, все, где? он умер? Он умер. Да. Кристаллы? Какие кристаллы-то? Таинственные и бла-бла-бла. А чё, хоть что-то-то можно взять? И чё, всё это абсолютно бесполезное здание? А, оторванная страница. Виндига, тень, которая скрывается во тьме. Бич этой проклятой земли. Чё? А, во, смотри! О, видишь, я тебе метку поставил на карте? Нет. А, да. Вот, нам туда надо, там какая-то тема будет mm -hmm. полезная. Да? Да. Ну погнали, тебе. же не квеста.